Эта книга называется Библия. И как мы знаем, эта книга, она не о тебе и не обо мне. Вся Библия от самого ее начала и до самого конца, она свидетельствует лишь об Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе. Но вся проблема в том, что люди, изучая Библию, не хотят прийти к тому, о ком написано в этой книге. Они не хотят встречаться с Иисусом Христом. Они не хотят знать Его самого. Они хотят знать наизусть всю Библию. Они изучают ее, но они не хотят прийти к тому, о ком написано в этой книге. Эти люди защищают Библию. Они стоят на страже, но они не знают Иисуса Христа. Они погибнут и закончат в аду. Даже если они знают всю Библию наизусть. Потому что изучая Библию, ты должен знать, что тебе нужен сам Иисус Христос, а не то, что там написано. Просто знания, полученные из Библии, тебя не спасут. Тебя спасет Иисус Христос, о котором написано в этой Библии. Книга останется для тебя просто книгой, пока, не, пока ты не повстречаешься с Иисусом Христом. Только когда Иисус Христос войдет в твое сердце, когда Он, Духом Святым, будет жить в тебе. Только тогда, мой милый друг, Он оживит эту книгу, и она станет в твоей жизни священным Писанием. Она станет Словом Божьим в твоей жизни. И Господь будет использовать эту книгу, чтобы говорить с тобой. Но пока ты, пока ты поклоняешься этой книге, пока ты изучаешь эту книгу, не познав самого Бога, то ты всего лишь будешь участвовать в культе поклонения книжки. И не более. Люди, которые ищут своего, они начинают читать вот эту вот книгу, ища своего. И тогда к ним приходит дьявол, и он дает им подсказки. Что ты можешь на основании этой книги построить свою жизнь, свой успешный бизнес, свою карьеру. Потому что посредством этой книги можно управлять массами людей. Массами. Вот почему так много сегодня доктрин, вот почему так много разных в кавычках истин, вот почему столько церквей, которые ведут людей в ад. Потому что они строят их на основании просто знаний из Библии. Потому что дьявол дал им подсказки, как обманывать людей, как манипулировать людьми, как их вести в ад, как зарабатывать на них деньги. Впоследствии этой книге, эта книга она не может спасти человека. Спасает Иисус Христос, о котором написано в этой книге. И Он оживит ее только тогда, когда ты придешь к Нему самому. Так что теперь получается, не нужно читать Библию? Когда человек так рассуждает, когда он говорит, нужно или не нужно, то этот человек сам себя выдает, что он живет просто в мертвой религии. Он только делает то, что нужно, или то, что не нужно. У него нет слова «Я хочу знать Тебя, Господь», «Я хочу быть с Тобой», «Я хочу следовать за Тобой». Я хочу, Господь, быть всегда там, где Ты. У Него нет этого слова. У Него нет слова «хочу». У Него есть только слово «можно» или «не можно». И это просто религиозный человек. Это просто человек, который живет в мертвой религии. Который просто обманут сатаной. И этим человеком манипулируют посредством Библии. Его вводят в культ поклонения книги. Но его не направляют к Иисусу Христу, о котором написано в этой книге. Только человек, который от Бога, он придет искать Бога, он начнет искать Бога с Библии. Он придет именно сюда, он придет именно сюда читать Библию. Он не пойдет искать Бога в оккультизме, или у бабок-гадала, или еще где-то. Нет, он не пойдет в какие-то церкви. Он пойдет вот сюда, и он будет читать Библию. Не потому что нужно или не нужно, а потому что он хочет знать Иисуса Христа, потому что он хочет следовать за Ним, потому что он хочет слышать Его голос, потому что он хочет быть с Иисусом Христом вечно. А просто культ поклонения Библии тебя не спасет. Ты можешь защищать Библию сколько влезет, тебя это не спасет. Ты закончишь в аду, если ты не познаешь того, о ком написано в этой книге. Эта книга останется для тебя всего лишь книгой. Она никогда не будет для тебя священным писанием и словом Божьим. Господь не сможет тебе говорить, пока ты не постричайся с Ним лично. Прекратите поклоняться книжке. Придите к Иисусу Христу, о Котором написано в этой Библии, в этом Священном Писании. Тогда Господь будет говорить к вам. Он будет говорить, используя свою книгу, используя Священное Писание. А пока вы поклоняетесь Библии, вы тратите впустую время, вы очень плохо закончите. Придите к Иисусу Христу, Который силен вас спасти.